Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Элина Шепелева. Продолжается рабочий визит представителей Республики Татарстан в Узбекистан. Делегацию Казанского федерального университета возглавляет исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский. В рамках визита состоялся круглый стол, посвященный обсуждению партнерских отношений между Татарстаном и Узбекистаном. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и глава КФУ Дмитрий Таюрский доложили о текущей ситуации с открытием филиала Казанского университета в Джизаке. По итогам обсуждения были определены следующие шаги, касающиеся лицензирования образовательной деятельности, поставки оборудования, развития инфраструктуры. Также представители вуза приняли участие в церемонии открытия химико-индустриального технопарка «Черчик». В Соединенных Штатах Америки готовят законопроект для заморозки Золотого резерва России. Как возможно введение ограничений отразится на российской и мировой экономике, расскажем в следующем сюжете. Золотой резерв России – это государственные активы в золоте, которые хранятся в Центральном банке Российской Федерации. Золотой запас – это подушка безопасности страны. В случае кризисной ситуации или нехватки валютных резервов золото всегда можно продать или оставить в залог. В нормальной обстановке, естественно, этот резерв ни для чего не используется. Но в современной ситуации теоретически возможно, что Центральный банк захочет продать часть принадлежащего ему золота другим странам, ну или, предположим, банкам иностранным, для того, чтобы получить в свои руки... Ту или иную валюту. Именно такой запрет на монетизацию и планируют вести в Сенате США в связи со спецоперацией России на территории Украины. Блокировки хотят подвергнуть примерно 132 миллиарда долларов в золотом эквиваленте. Если это удастся, то Центральный банк, по сути, потеряет возможность продавать свое золото и получать доступ к дополнительной валюте. Даже если он будет введен в действие вопрос как это практически будет осуществляться какие фактические меры они смогут предпринять против наших сделок с нашим золотом экономические санкции начали вводиться еще с 2014 года в связи с вхождением крым в состав россии опыт предыдущих санкций он свидетельствует о том что их урон который они наносят по интересам России, по безопасности России, он достаточно невысок. Вот. И Россия, благодаря ответным действиям, в том числе программе импортозамещения, она большинство а, вот этих санкций смогла а, нивелировать как угрозу. Между тем, президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на экономические санкции Запада поручил «Газпрому» перевести расчеты за поставку газа в Европу в рубли. Но совершенно очевидно, что в этой связи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 Создается ситуация, при которой э, нашим зарубежным партнерам нужно рублей э, гораздо больше для оплаты нашего, э, на наших товаров. И эта ситуация намного более комфортна для российской экономики, для российского рынка, для российского правительства, чем ситуация, когда мы, в свою очередь, вынуждены э, каким-то образом добывать валюту для того, чтобы расплачиваться по своим э, обязательством и платить за импорт. Роберт Хасанов, Универньюз. 22 марта в стенах Казанского федерального университета прошло мероприятие, посвященное героическому подвигу Михаила Девятаева. В честь этого КФУ посетили представители фонда, исполнительный директор Татьяна Леонтьева и сын героя Советского Союза, директор Александр Девитаев. Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный метеорологический день. О метеорологическом образовании в Казанском университете смотрите далее. Природы нет плохой погоды, а у метеорологов нет выходных. Каждый день, просыпаясь утром и собираясь на работу, мы смотрим, какая погода за окном. Знание наперед чего сегодня ожидать от погоды будет актуальным всегда. В этом нам помогает метеорологическая служба, и ее труд сложно переоценить. И как у любой профессии у метеорологов есть свой профессиональный праздник, который отмечается 23 марта. Всемирный метеорологический день отмечает ежегодно 23 марта, начиная с 1960 года года. В этот день в 1950 году была образована Всемирная метеорологическая организация. На сегодняшний день она является основным источником информации по вопросам состояния и поведения атмосферы Земли. Сегодня день Всемирный метеорологический день, с одной стороны, а с другой стороны день работников Метеослужбы Российской Федерации. Но поскольку мы не являемся работниками гидрометеослужбы Российской Федерации, то мы как-то это дело особенно не афишируем, не проводим, но всегда стремимся подойти к этому дню ну, с какими-то ну, своими научными успехами, с докладами и так далее. И вот в ближайшее время в Академии наук Татарстана состоится вот мой доклад с моими коллегами, который будет касаться как раз э, весенних дней, весенней погоды, вегационные периоды, летние погоды и так далее. Для того, чтобы заблаговременно приготовиться к изменениям погодных условий, необходимо обладать достоверным прогнозом. Сегодня Метеорологическая школа КФУ может предоставить своим студентам различные площадки для отработки профессиональных навыков. Мы начинаем работать с подразделением гидрометеослужбы всей Российской Федерации с тем, чтобы они принимали наших студентов на летнюю производственную практику. Это Магистров – это студентов-бакалавров старшего курса, бакалавриат старшего курса. И разъезжаются они, по сути дела, могут разъезжать по всей России. Что касается младших курсов, то обычно бывает для младшего курса, на втором курсе, это экспедиция на Волгу. Нынешняя кафедра метеорологии в прошлом пропустила через себя несколько этапов изменений. После ее непосредственного основания в 1923 году она принадлежала физико-математическому факультету и называлась иначе – кафедра геофизики. Уже в 1948 году ее перевели на географический факультет и стали именовать кафедры метеорологии и климатологии. А уже заключительное название – кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы – она получила в 1995 году. Залина Султанова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В концертном зале Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета прошел концерт татарской музыки. Как это происходило, узнайте в нашем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел концерт Эльхамлея Шлег, где известные артисты татарской эстрады порадовали студентов красивой музыкой. В их числе Эльгиш Шихразиев, Алина Азат Каримова, Ильнар Мирангов. Все они победители многих международных конкурсов, в том числе татарманы. В нашем здании, в нашем актовом зале состоится концерт, который будет организован силами артистов филармонии. Татарстана. Они к нам вышли с инициативой провести у нас это мероприятие в рамках пушкинской карты. На этом концерте прозвучат татарские, зарубежные и русские вокальные произведения. В концертном зале собрались те люди, для которых татарская музыка не просто определенный жанр. Здесь царит родная и душевная атмосфера, которая цепляет с первых нот. Сразу после торжественного награждения преподаватели и талантливые артисты порадовали зрителей игрой на музыкальных инструментах и потрясающим вокалом. Очень интересно, что в рамках института проводятся такие концерты, потому что не всегда получается ходить на филармонию, в театр сходить, а тут сам сами приходят и устраивают там концерты. Билеты на это мероприятие можно было купить по Пушкинской карте, а значит любой представитель казанской молодежи мог насладиться чудесной музыкой. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ -ньюс. На этом все. В студии была Элина Шепелева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!